Город замер, как Эбенезер, Стробоскопы прикрыв плащом. Он в глубоком и старом кресле Совершает перерасчет. Я гляжу из постели в холод На замерзшее естество, Прочитав переписки наши Вместо сказочки перед сном. Так бесспорно теплее сердце, Так свершается наш покой. Мелодично-моторным скерца По заснеженной мостовой Крапом букв по пустым страницам И сплетением важных слов Мы скучаем с ним Я по принцу Он по грохотому букву. Я и город Молчим и плачем Он от жадности Я от грез Город вновь покидает мальчик Покидая его всерьез Не вернутся обратно дети Распахнув два крыла мечтам Город самый пустой на свете Вновь плетущийся по пятам. Я заполню его, как раньше, Стану шире любой зари, Прочитав переписки наши Вместо сказочки.